Привет, дорогие друзья, с вами снова Фишные Машинки. И сейчас вот выпал у нас турнир, ну как турнир, возможность спасти друга, спец миссия у нас на кону. Крутнём барабан, а ну-ка, 5% защиты, бублик, привет глаз, прикольно, смотрит через речку И 15% у нас энергии добавляется. Вот, нам нужно догнать вот эту спецмашину конвоирную. Уничтожить ее и спасти нашего друга Списмися 3, 321 1 Перед, уперед Как говорят ребята Играя в Бейплейды Вот, я не знаю, если честно Но игра, игра азартная У меня у самого сын Неполных 4 года Сыну у меня И я вам скажу Он меня тоже подсадил на эту тему В общем, во дворе Когда мы выходим уже Вот, пока рассказывал, мы уже спецмиссию Выполнили, в общем, во двор, когда выходим Ребята уже не к сыну бегут А ко мне бегут, дядя, давайте блей вы сегодня блей взяли В общем, у нас э, с прайзен реквием Вот, реквием, и второй Я даже не знаю как, но нам Не знаю как его зовут В общем, обманывать не буду вот, а пока-пока-пока-пока едем-едем дальше, Франкопштейн Пш... Франко у нас, он жив. Сейчас пойдем, что мы будем делать, где, где покататься. О, арена, давно-ка мы не ездили на арене. Давайте покатаемся, в общем, ребят, когда снимал видео, я еще, если честно, не знал. Оказывается, есть три арены, и на каждой из арен дается по одному ключику. Я надеялся, что все-таки чем дальше заедешь, тем больше ключей получишь, а нет Не тут-то было, один ключ, одна арена Ну, в общем, крутим барабан И в бой Надавали нам всяких плюшек И опять бублик, каждый раз бублик попадается Ну, как-то нечестно, несправедливо Я расстроился Погнали, погнали, улетели Ой, рано взлетели, надо было чуть-чуть позже взлетать, и машинку перелетели Бомбочку. Ой, так улетели. Ух ты, скорость у нас как? Это, кстати, первая наша машина. Как она там называется? Я уже забыл. Не буду обманывать. Ну, машина Крокодил. Вот такая кусачая. Или раз... Как? Ну, не помню, ребят. Хотите, напомните. Я э, э, не, ну, не буду обманывать, в общем. Едем, едем, едем на машинке и вот так вот берем всякие плюшки. Ну, пока все слаживается в нашу пользу, не сильно много жизни у нас отбирает. Если честно, давай вот это... А циркулярки, как вы думаете, они вообще много отбирают жизни? Ну, что-то я так обратил внимание, что совсем немного. А может много и не, не сильно я обратил внимание или я не слишком внимателен? Ой, на нашты, блин, на штыри нарвались. Так, так, что же нам? Ух ты, видели машина, колеса внизу, машина сверху. Вообще, как-то, как-то бредово так получилось. Опять, смотрите, колеса внизу, машина сверху. Что происходит? Что происходит, ребята? Открою маленький секрет. Я недавно поставил обновление. Вот после обновления началась такая какая-то непонятная тема с этими машинками, в общем. С машинками какие вот прилетают сверху вот эти полицейские супермашинки а, в ближайших выпусках я думаю я вам покажу <пять> опять этот глюк в общем ребята хотели сделать как лучше но видимо что-то пошло не так в, в любом случае игрушка классная безусловно я не хочу сказать что это слишком такая большая проблема как бы <пять> даже даже как-то интересно <пять> машина без колес колеса внизу машина вверху вот если вам не интересно, пишите разработчикам, пожалуйста, Play Market комментарии. Я думаю, там можно связаться. А Пока, пока мы катимся, катимся, катимся. Интересно, будет у нас новый рекорд сегодня или нет? Предыдущий рекорд у нас 3386 метров. А, ну, будем надеяться, что мы его побьем. На много, много кучу денег. В принципе, в этой игрушке мы в деньгах не нуждаемся, а, в отличие от Hill Climb Racing. Там как-то Туго у нас идет с этим. Может, я просто мало времени этому уделяю. Так, да, наверное, мало времени уделяю. Но, э, обратно, повторюсь, я давно не говорил, ребята, мы не используем никаких э, вложений. Ну, то есть деньги на счет мы за реальные деньги не покупаем. Все покупаем чисто за заработанное своим трудом. А тем временем у нас жизнь так как-то уже заканчивается. Уже, наверное, треть жизни. И нам надо срочно вот эту штучечку взять, как она там, щиток называется. Ой, и это у нас закончилась энергия. Мол... О, все, отлично. Урок придал нам энергии. В общем, делайте зарядку, будете бодры. Получится ли у нас уровень... Ой, уровень. Новый рекорд поставить или нет. Ну, жизни как-то у нас заканчивается. Если честно, вот тут еще куча полицейских попадается. Куча вот этих пил у нас в жизни все отбирает. Как-то так непонятно. Ну, мы постараемся перелетать все, что только можно. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ребята, жизни заканчиваются. Ну да ладно, в следующий раз поставим новый рекорд. А пока подписывайтесь на наш канал, пальчики вверх, пока-пока.